Налетели они, налетели, Навалились, как мухи на мед, Как вороны на мертвое тело. Набежал на Чернобыль народ, Видит денежки народ, Платят офигенные, а современный патриот, Он куда без денег-то, Тем богаче гражданин, Тем он и лояльней. Стим устал на всех один, Матер реальный. Барабаны давно отстучали, и знамены на свалку несут. И отдаются теперь припятчанки За бутылку в зеленом мысу. Нынче кончилась война. В заселенной Припяти АЛБ нам не страшна. Опасайся рипера, Хоть и верится с трудом, Мифы трудно выверить. Здесь с сад, и садом, Но шиворот на выворот. Тем, кто первый приехал в Чернобыль, В ноги я поклонюсь до земли. Их осталось немного, а на смену другие пришли, понаехали сюда, за пятью окладами, кроме денег без труда, нифига не надо им, чтобы как-то изменить положение к лучшему, все на сбавке отменить, может, шут получится».